мои дорогие сегодня я начинаю рубрику новую рубрику видео рубрику под названием закулисье моего курса лучшая версия моего тела в чем заключается смысл этой рубрики одна из участниц дала согласие каждую неделю производить замеры в присутствии вас и э, мы будем видеть как ее э, тело э, начнет таять первый месяц мы работаем с телом на второй месяц подключается ее лицо и э, таким образом э, вы увидите как я из крупных э, девочек делаю э, хрупких э, э, девчоночек то есть вот так Прямо при, прямо сейчас мы произведем замеры. Это у меня сантиметр. Талия. девяносто 96. Выше талии. 96. Ниже талии. 3. Бедра. Бедра меряем. Запоминай, где мы меряли, чтобы ага. в следующий раз у нас также было. 105. Объем груди. 110. Замеряем объем рук. 30, давай одну и другу потому что разные. Обычно правая туше. Да, а здесь 32. Вот такие замеры. Тело мы произвели. Теперь мы пойдем вниз, потому что там, где я провожу женские доузкие практики, в этом зале, где мы тренируемся, нет весов напольных. Мы сейчас спустимся в раздевалку. И там еще и взвешиваем. Взвешиваем, сколько наша Таня имеет веса. Потому что объемы и вес – это разные моменты. Кому интересно, следите за нами. Каждую неделю мы будем производить замеры в присутствии вас. Пока-пока. Идем вниз.